Всем привет! Меня зовут Евгений И мы продолжаем Обновлять ОВИРТ ну, Краткое содержание прошлых серий У нас был environment На CentOS 6 И мы начали его обновлять на CentOS 7 Здесь я повешу сейчас ссылку на прошлое видео Где мы обновили гипервизоры То есть у нас гипервизоры Имеют теперь Центр э, 7 Но Angel у нас еще Центр 6 Который мы и обновим в этом видео И это довольно такая вот веселая тема, так как это hosted engine, который работает внутри одного из этих гипервизоров в данный момент, на, на втором хосте. И это виртуалка, которая, в принципе, невозможно с ней ничего делать вот отсюда, например, если мы пытаемся что-нибудь сделать с hosted engine, там, выключить его, не знаю, он выдаст ошибку, что VM not managed by engine, и мы не можем с ней ничего сделать. То есть, порядка перестановки, ну, логично, то есть, вот этот интерфейс показывается самой этой виртуалкой. Если мы начнем естественно, все это, естественно, пропадет. Поэтому нам нужно будет задействовать функции самого агента на гипервизорах, чтобы переустановить engine. Есть несколько способов, я покажу вам такой, наиболее, так сказать, всепрощающий, мне кажется. И он у нас работает, у меня здесь стоит NFS-Storage-домен, я не уверен, что вообще в 3.5 можно было ставить хостит engine на что-нибудь еще. Но в данном случае это даже облегчает задачу Потому что очень легко бэкапить И очень легко в целом э, с этим работать То есть давайте сделаем на гипервизоры То есть ну, здесь ничего не поменялось Вм э, статус Впустим э, engine. У нас есть два гипервизора Они вкостят engine пул Они оба ELC Uh, теперь engine у нас работает вот на этом гипервизоре, да, так как у нас здесь было видно, что это второй. Она сейчас работает на хосте host, host 2. О, в принципе, в нашем. То есть это какая-то production виртуалка условно, это сам хостен продакшн мы сейчас ничего не трогаем. Мы не трогаем гипервизоры В этом видео мы не трогаем ничего, мы только переустановим операционную систему вот на этой виртуальной машине. Uh, как это делается? Эта виртуальная машина запускается агентом, который находится на гипервизоре, запускается на следующем конфигурационного файле: etc/virt-hosted-engine.vm.com. Это конфигурационный файл, с которого создается виртуальная машина. Тут находятся ее параметры, соответственно, оперативная память, тип дисплея и, а также вот эти устройства. И нам и нас больше всего интересует устройство под названием вот, этот вот в котором нет никакого пути то есть тот путь, который мы изберем мы здесь просто изменим этот конфигурационный файл поставим сюда и сошку, и из нее установим новую операционную систему но еще веселее то, что э, у нас есть и сам диск здесь тоже указан и есть его ID да, вот Volume ID и это и есть э, название файла на файловой системе под которым установленная эта виртуальная машина Что очень удобно С какой -то точки зрения? Что можно ее забакапить Потому что это будет просто файл на nfs Storage. В случае с, с ISCASE это можно будет просто Это будет logical volume Который можно в принципе тоже через DD Забакапить Что мне лично очень нравится а Главное, что нам нужно Перед этим Это забакапить саму конфигурацию То есть Что из себя представляет сам Овертенжинг от этого вот дела это, это jboss-приложение и Postgres-база данных. То есть, грубо говоря, если... И также это несколько ключей в директории /etc, Это и есть весь оверт. То есть мы это должны сохранить. Все остальное мы переустановим. Соответственно, нам нужно это все забэкапить перед тем, потому что мы выключим потом виртуалку, и в идеале можно ее потом удалить. И нужно. То есть для этого я залогинился на hosted engine. И есть такая команда, которая называется engine... Backup. она устанавливается по умолчанию но ну, можем поставить ее help вот. у в есть там довольно простая она сама подскажет что ей нужно делать у нее нужно указать три, оп три опции первая опция это мод мод у нее будет backup потом у нее будет называться э, имя файла вот она скажет что файл missing это имя которое мы сохраняем мы сохраняем вот, например, root slash э, И третий файл это называется лог. Он у нас ничего немножко не показывает, но mode, scope, файл, log и лог можно указать лог Без этого он не заведется, хотя он тут уже не показывает, но ä, я вам скажу, что и scope. А scope это? Scope all. Мы можем указать scope all тоже. Если у вас есть там data warehouse и тому подобное, давайте scope тоже укажем. Oh. И лог это. Он не понадобится, но без него он не запустится. Запускаем. Ой. сколу равно, файл равно, тоже равно. Так. Теперь, как мы видим, он бэкапит файлы, это etc, Он бэкапит engine, базу и сохранил нам файле. Все. Это грубо говоря все что нам надо с этого файла то есть я здесь открою еще один таб и скопирую срп группа сумка хостит и он у нас называется там, backup, там, там база 2 ну, но в принципе не важно какой там формат файла но мы в этом что здесь у нас не установлено OpenSHAS Tools, правильно то же самое потом будет и на CENTOS7. Я также, пока это все там устанавливается, я скопировал сюда ИСОшку. То есть я специально здесь в корне. То есть, если делаю вас, у меня здесь валяется ИСОшка прямо в корне от инсталловского имиджа ZT7. Я ее заранее скачал на гипервизор, на котором мы будем делать переустановку. Это может быть любой гипервизор, но я выбрал тот гипервизор, на котором сейчас engine работает. То есть это тоже можно подготовиться и установить. Как альтернатива. Сейчас. Устанавливаю СЦП, чтобы мы скопировали все. Все мы скопировали вот он, этот файл кто хочет может его посмотреть то есть там но там просто находятся файлики сами это И дам база данных э, об вирта. то есть то что нужно для, для рестора теперь мы в принципе можем глушить эту виртуалку но перед тем как ее глушить мы ее Uh, отсюда посмотрим что он запускается то есть вот на этом гипервизоре я просто сделал просто uh, grep то есть процессор ps выкс и вот мы видим вот эта вся команда которая запускалась и нас интересует в данном случае это uh, сам диск диск у нас находится на дата uh, центр сейчас мы его найдем то есть это вот один из этих длинных путей. Это сам... Э, это идея, это какой-то cd Вот это похоже он. В странном пути он находится. Давайте посмотрим. Есть -то команда QMMG info. Она показывает информацию о QM-файлах. Да, это похоже наш файл есть. Вот этот файл, это и есть диск этой виртуальной машины размер 25 гигабайт формат RAW. Uh, то есть, что я сейчас делаю? Я выключу эту машину, я скопирую этот файл в другое название, и потом я создам новый пустой файл uh, для виртуальной машины. То есть я не буду даже копировать как бэкап, нам не нужна уже старая машина теперь. Если она понадобится, у нас будет бэкап всегда всегда в наличии. То есть вот это наш файл. Теперь еще, чтобы она загрузилась она правильно, нужно вывести в maintenance Engine. То есть, мы еще раз сделаем VM-status uh, Он работает, как видите Он э, работает на, на, на втором хосте Этот Первый хост это то, что мы переустанавливали в прошлой части Он больше не нужен, но существует пока у нас 3.5 а Теперь мы вводим maintenance ну Вот у нас help. Называется set mode, и равно Нужно глобальный maintenance поставить. PustedEngine, setMaintenanceModeRumnoGlobal. Это нужно для того, чтобы агент не пытался запустить эту виртуалку больше. То есть, если она заглушится, она останется заглушенной. Пока ну, это нам будет нужно. То есть, никто не будет пытаться запустить виртуальную машину. Что очень полезно, а то иначе мы нам только помешает. Мы поставили глобальный maintenance проверяем, чтобы он применился. Смотрим статус на этом гипервизоре У нас написано, должно быть написано Plaster Global то да. Тоже мы смотрим на, другом, на другой машине Тоже показалось так. Хорошо, значит можно начинать процесс Здесь мы скопировали бэкап И мы выключаем данную виртуальную машину здесь мы уже до свидания Мы лагаутиемся отсюда То есть она работает, мы залагаутились И теперь мы отсюда делаем поворот изнутри виртуальной машины. На чем должен ой, На этом этапе у нас должен, в принципе, здесь образоваться статус, что машина не работает. Сейчас она должна определить, как только виртуальная машина заглушится, что машина нет. Но процесс остался, сейчас мы видим, можем посмотреть. Эти процессы уже, в принципе, вот, вот его уже и нету почему-то у нас еще считается э, Агент еще считает, что машина все нормально Вот сейчас все Теперь он тоже понял, что машина выключилась Она выключилась, но никто с ней ничего не будет делать из-за статуса global maintenance То есть мы сейчас в той ситуации, когда вот этот диск который у нас есть да мы должны его либо скопировать за либо в данном случае я его передвинул, переименую и создам пустой диск с тем же самым названием э, на его месте, чтобы, э, чтобы просто это быстрее было, потому что 25 гигабайт копировать, это, это долго ждать то есть я делаю, в данном случае, я делаю mv, этого файла в el6, скажем, да я переименовал и теперь я делаю qmg и вот у нас мануал, да Сейчас, я Мы создаем здесь кему create формат ро название и размер. То есть кему create минус потом минус f create минус f raw. Потом мы ставим название. Это прошлое вот это имя, мы передвинули его. size 25 Все, создался теперь можем сравнить мы можем к прогнать по этому файлу и потому что у нас был el6 эти размеры должны совпадать до байта, Они до байта совпадают у нас есть пустой диск есть не пустой диск и есть э -э -э -э бэкап, грубо говоря, если нам все это понадобится. Теперь давайте еще проверим еще интересную вещь про селинукс, мало что там. ls-lz это селинукс контекст, который у нас должен быть, а это который у нас есть на новой файле, что они совпадали тоже. Да, они тоже совпадают. Но. Если не совпадает, то нужно поставить э, restore.com. Теперь, трюк, который я, о котором я говорил. Если не хочется вот, все переустанавливать это повозиться с исошкой, то мы можем вот в это место подсунуть готовый имидж с CentOS 7, что я делал, в принципе, это работало отлично. То есть я заранее создал у себя на, на машине 25 гигабайтный диск, установил на нем CentOS 7 и потом просто подсунул его в момент апдейта вот в это, в это, в это место и все, после этого мне сразу завелось, мне не нужно было там ждать и не нужно было часами, называть, полчаса тратить на установку с ISOшника. Но в данный момент я покажу, если, допустим, это невозможно или если у вас там iSCSI storage или что-нибудь еще такое и вы не можете допустим не иметь прямого доступа к сторожу хотя какой прямой доступ, если с любого гипервизора имеет доступ к сторож то есть тут, тут -то я же ничего не делал откуда-то я делаю все с гипервизора так теперь у нас есть пустой диск без ничего мы должны на нем поставить CentOS 7 сначала за Всегда сюда по потому что потом мы можем все откатиться на ровно тот же файл который а теперь можно смело там править и менять. Мы меняем здесь на 0, здесь мы ставим 1. И здесь можно проставить э, путь. Путь у нас, соответственно, должен быть э, вот этот локальный, э, который. давайте посмотрим где должен быть параметр загрузки этого вот диска это будет order 1 мы здесь у нас где будет order должен быть должен стоять boot order 1 тоже. то есть это, это порядок загрузки этих самых этих дисков здесь будет order поставим 2 с, с диска. В принципе, теперь мы можем загружать машину вручную. Это называется Husted Engine. Vm start. Он я запустил. Теперь чтобы к ней подключиться, нам нужно поставить пароль для этого. Husted Engine. Если такая команда это set console password. Вот она. И мы ее вводим паспорт равно что-нибудь там поставим да. что-нибудь такое мы поставили и теперь мы ремонт виуэром подключаемся просто э, интернет ремонт виуэр ставим венце так как у нас был тип венце при установке э, назывался у нас Айпишник у этого хоста Вот такой айпишник у него Потом вот еще порт t900 стандартном порту И он живет пешник совпадал после этого у нас будет консоль э, данной виртуалки доступна по да а 1 02 интересно а, так у нас уже есть да точно точно у нас уже есть одна виртуальная машина тут будет пор 9002 так, а весь принцип мы можем поставить этот над статом. Здесь неверно, что установлен над статом. Давайте тут забродим корзину, короче. И введем 2002. Так, введем 2002. 2, 2, 2, 2. О. Теперь, с помощью пароль мы вводим сюда пароль, который мы тут ввели только что. Вот, добро пожаловать в установку Центоса 7 думаю тут уже э, не требуется дополнительных тех самых не требуется помощь просто ставим я здесь какой-то еще перекошенный экран сейчас что-нибудь с этим что сделаем О. и теперь я поставлю просто центоз и так операционка установилась теперь главное то есть нам ее выключить потом поменять обратно в mconfig потом она включить ее обратно поставить в ней engine то есть, так как в Alverte по умолчанию хостик Данилд грузится в режиме No Reboot То есть его вроде бы перезагрузка, она по-настоящему выключит его То есть мы сейчас можем посмотреть Опять Греб вот процесса нет Все, процесс завершился И это тот момент, когда стоит поменять вам конф обратно То есть у нас был бэкап Мы его обратно накатываем старый концы теперь мы стартуем по новой виртуальной машине все, она запустилась да, можем посмотреть процесс, процесс есть то есть теперь пошел, пошла загружаться операционка центр 7 внутри э, нашего э, это Но теперь мы можем лист нас эти самые дать еще один таб uh, здесь uh, у нас просто стоит на будет через него с скопировать а тут я зайду на ssh uh, virtual hosted так как це называлось опять же у нас переустановлено все ключи поменялись удаляем подключаемся еще под рутом <у -у -у> så, вот у нас есть наш авират теперь что нам нужно нам нужно поставить репозитории я вот это дело поставить <у -у> и потом с хэшту надо поставить чтобы они скопировали мы sure. скопировали файлик и mm. будем устанавливать äh, будем устанавливать энджер сейчас давайте я скачаю еще СЦП этот и будем в принципе, так, э, да, здесь у нас стал open oh, SSH clients, чтобы сразу же залить э, наш бэкап И тем временем мы установим Overt Engine сюда. То есть нам нужно его установить Но настраивать его не надо будет Мы просто скопируем существующую установку с бэкапом Вот это весь наш Overt Engine Тоже версии 3.5 запомним То есть у нас все будет в версии 3.5 Если пытаться устанавливать более новые версии, То это может привести к непрогрессивным результатам Я такого не тестировал Точнее я тестировал пару раз более новыми гипервизорами ничего хорошего из этого не вышло Так, пока мы копируем Backup. Так, мы залили бэкап на новый engine. Пока у нас тут все устанавливается То есть нам сейчас предстоит поставить Делаем Так что увидимся, когда это закончится Готово во-первых, нужно установить пасгресс. Я не уверен, что он устанавливается, но вроде бы должен был поставиться, если мы установили, но на всякий случай проверим. Э -э потому что в версии 3.5, да, уже установлено отлично, э -э версия 3.5 не умеет настраивать базу сама. в дальнейших версиях бэкапы могут сами, то есть в бэкапах сохранится вся информация, но в версии 3.5 этого еще нет, то есть мы сначала делаем сервис. Вот здесь скинул идит инициализируем ее и стартуем старт, соответственно, теперь. Включили, и теперь мы должны инициализировать базу то есть мы делаем сходим под и создаем базу с чем создаем пользователя создаем пользователь engine вы login. Мы ставим пароль от базы, с которого он будет заходить. Мы поставим С этим паролем пользователь будет, user engine будет заходить в базу на этой машине. Это можно скопировать с прошлой машины. Она находится в utc engine database И даже в быкапе эта информация есть. Но в данном случае можно решить на любой другой пароль. Хороший момент поменять пароли, всегда полезно обновлять пароль. Мы создаем это и создаем теперь базу. Для, если у вас есть Data Warehouse, то нужно также создать пользу для Data Warehouse и такую же базу для Data Warehouse. Database Engine Owner Engine создали базу теперь э -э, выходим и меняем конфиг чтобы нас э -э, спрашивал этот пароль собственно То есть, оно .lib конфиг отвечает за настройку доступа и вот мы хотим чтобы когда по IP подключаются э, у нас был не ident то ident будет юзер то есть пользователь из-под которого запущен процесс так по IP у нас нет пользователя он никого не будет пускать то есть мы делаем MD5 здесь здесь и IPv6 на это не использует но здесь меняем и еще сейчас где же там это было для версии 3.6 не помешает здесь делать максимальное количество коннекшенов на 150 он будет ругаться в будущем когда будет апдейтиться Макс. вот, 100, это уже поднять до 200 потому что в 3.6 приобретен он будет ругаться на это если это не сделать то есть раз уж мы перестартуем теперь рестартнуть то uh, uh, есть иначе он будет, он будет потом ругаться в версии 3.6. То есть на этих максимальное количество соединений. Ну и теперь мы можем проверить, в принципе, из-под рута. Минус users engine. И хост наш. То есть мы подключимся по IP. Он должен спросить нас пароль. Он спрашивает пароль, мы ставим этот пароль. Спустил, значит все нормально значит установщик тоже пустит а, теперь мы идем к recovery engine backup и тут уже более все тут у нас есть опять же mode restore а, ну и у него есть естественно тоже файл тут, который мы делаем root engine backup а, это тоже лог обязательно указать, но там у него есть еще какие-то параметры на своей базе, которые мы только что поменяли. Это будет новый лог, restore lock. Неважно. Это будет просто если Google какие-то ошибки, то в нем может быть посмотреть, что свалилось. И теперь мы делаем change db credentials. Потому что мы только что задали новые credentials. И делаем, задаем базу данных. У Адверта может быть внешняя база данных, которая не находится на том же самом серваке, что и сам на сам, самом приложении. engine. Пользователь тоже engine. И нам нужно сам пароль. Значит, э, если у вас есть Data Warehouse, то будут точно такие же четыре параметра. Вот отсюда, ой, даже Начиная сюда будут все э, параметры, такие же, только dvh, минус, то же самое. И нужно будет то же самое все указать, то, что вы создали. Так, и по идее после этого он должен восстановить. Посмотрим, сейчас все пройдет. Вот происходит восстановление базы. То есть он к ней подключился успешно и в нее заливает данные из дампа, которые есть в бэкапе. И затем он этот должен, должен восстановить файлы и certificate авторити тоже сертификаты, потому что agent ходит на гипервизоре по сертификату. То есть там есть SSL сертификат и он по HTTPS ходит на гипервизоре на порт VDSM. Все. Он создал. И поэтому нужно сертификат тоже восстановить. Теперь нужно запустить engine setup, и он, грубо говоря, нам доустановит окончательно наш engine. На этом. Теперь, потому что сейчас engine не запущен вообще. То есть есть только база и файлы. А сам engine даже не запущен, не запущен. и он сейчас нам должен прогнаться. И донастроить все, что не было настроено. И да, здесь у меня на этой лаборатории у меня мало оперативки, но это не, не, стоит, не суть важно. То есть он даже ничего не спросил, просто устанавливает. Ну, ждем. Сейчас он просто обновляет базу. Но это иногда занимает время. Что-то не запустилось Однако Рестартинг хотел TPD А! <laughs> Что-то не понравилось Apache мы Сейчас узнаем Это уже это не столь история важна. Но вот такие вещи могут возникать Скорее всего мы просто восстановили Конфигурацию Apache с играла 6 Ну вот в таких-таких таких случаях У нас сам engine работает, но перед ним стоит Apache То есть мы все равно не зайдем никуда Сейчас нужно проверить, что там с Apache То есть это SSL mutex в этом конфигурационном файле, скорее всего, эта опция, которая, которая была убрана из этой версии апача просто. Значит, найдем ее, закомментируем просто. Я в данном случае Апач довольно э, такой продукт, который. О, без ошибок сейчас это. в ранненько. Нормально Скорее всего там просто какие-то конфликты между двумя файликами создались Ну что ж, посмотрим Запустит ли она у нас сюда. Так, пока он рича был А ну-ка Ты же ничего не спросила У нас есть хотя бы порты здесь открыты Это забавно, почему у нас setup ничего не спросил про про порты про все такое почему то здесь не открыт порт uh, TCP сейчас я его добавлю посмотрим что это если это нам поможет Нужно будет потом добавить э, порт Ну, такие уже траблшитинговые шаги В принципе, я думал. ну и, и мы видим, что у нас Engine 356 Версия EL7 Давайте зайдем Этот пароль не должен поменяться Здесь должен тоже самый пароль Потому что это внутри базы находится Впрочем, все настройки, то есть это должна быть точно, точно та же самая система, что была до этого, просто она на другой операционке теперь работает. И посмотрим, как она сейчас поведет, как оно загрузится. И вот нас спустило, собственно, на наш engine. Мы видим, что хосте API все, все доступно, дата-центры работают, виртуальные машины работают. Впрочем, что и требовалось, нам сделать. Mm -hmm. На этом моменте мы можем удалить тот бэкап, который мы создали для диска. Ну, или сохранить его. То есть, мне он больше не нужен в данном случае, но теперь он больше не, не потребуется. И на этом, пожалуй, я думаю, стало более понятно, как, как реализовать такой апдейт. Теперь мы пришли к второй стадии. То есть, у нас сейчас вот такая стадия. Все версии софта у Виртовского у нас 3.5, но при этом все системы у нас от 7. То есть отсюда уже гораздо проще обновляться дальше вот на эти версии, что я быстренько наверное, пробегусь. Я сделал одну часть, и в ней даже, наверное, обновлюсь как, как можно дальше, до 4.1 прямо, а, но вот так мы получили уже обновляемую систему, то есть Центр 7 – это система, на которой уже работают все последующие версии. То есть отсюда можно уже обновляться дальше и дальше на все следующие версии. Так что спасибо за внимание и удачи вам с обновлением